это было совершенно ожидаемо. Бросая московский завод, где выпускали Дастеры, Арканы и Каптюры, компания Renault не сохранила ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны были обеспечивать производство. Об этом сообщает столичная мэрия, вдобавок уточняя, зато остались долги по зарплате — 691 миллион рублей. Их правительство Москвы выплатило сразу, как только стало собственником завода, который теперь именуется «Москвич».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 На презентации показали изображение четырех кроссоверов и одного седана. В них легко узнаются автомобили Jack, паркетники S4 в бензиновой и электрической версии, более крупные S7 и Sehol X6, а также седан Sehol A5. Однако пресс-служба КамАЗа уже постфактум прислала опровержения.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 Платформа электромобиля – это очевидный намек на Каму, которую Камаз разрабатывает с опорой на китайские компоненты. Еще удивительнее, что соглашение между Москвой и Камазом подписывали без самой компании Jack, И пресс-офис китайской марки не смог прокомментировать новости телеканалу Автоплюс.